Здравствуйте дорогие друзья, я буду снимать э, The Forest с другом, получается. Бы, э, мы будем проходить полное прохождение, но это обзор на игру пока, крайней мере пока видите. Это как бы все это дело будет проходиться. Ах, полностью и наверное, две концовки вот этого вот и будем играть вдвоем при юмор при приколы придумывать на вот это вот все как бы Эх, вы увидите в следующее воскресенье мы будем стримить за порост. так что все всем пока до свидания встретимся в воскресенье